Всем привет! С вами на связи Дмитрий Персиянов. Я являюсь участником сообщества BeHappy24 и в этом видео мы с вами рассмотрим, как установить Google унификатор, как его подключить к своей учетной записи, к своему аккаунту, ну и как восстановить доступ, если, например, унификатор перестал работать или перестал работать телефон. Итак, внимание на экран, поехали! В частности, мы будем рассматривать установку на Android. Заходим в Play Market, в поиске пишем аутентификатор и вот видим Google аутентификатор. Устанавливаем его, открываем и коротко еще хочу сказать о том, для чего вообще нужен этот аутентификатор. Данный аутентификатор позволяет нам повысить безопасность входа в наш аккаунт. Получается будет двухэтапная идентификация. То есть, тот пароль, который мы указывали при регистрации, да, он у вас будет постоянно. А аутентификатор генерирует одноразовый код в режиме реального времени, который мы вводим при каждом входе. Тем самым повышается безопасность входа в ваш аккаунт. Итак, нажимаем начать. Здесь кратко можем ознакомиться, как это все работает. И перед тем, как начать, мы входим в свой аккаунт. Вводим логин, который указали при регистрации, пароль, нажимаем на кнопку логин. Далее выбираем раздел «Мой аккаунт», «Мой профиль», прокручиваем чуть ниже. И все те изменения, которые мы делаем в своем личном профиле, мы делаем их также через одноразовый пин-код, который приходит нам на почту по нашему запросу. Чтобы это сделать, мы нажимаем на кнопку email new pin-code, открываем сообщение BitClub Network, копируем пин-код, вставляем пин-код в данном поле, далее мы нажимаем здесь, выбираем enable, и очень важный момент, друзья, поскольку у нас появился штрих-код, мы сейчас будем активировать наш аутентификатор и тем самым мы в дальнейшем также благодаря ему можем восстановить доступ к своему аккаунту. Что для этого нужно сделать? Для этого мы можем сделать скриншот, либо просто сделать фотографию и сохранить ее на своих устройствах. В дальнейшем рекомендую вообще даже это распечатать и в любой момент, чтобы это было под рукой. И сейчас мы переходим к подключению самого аутентификатора. И здесь есть э, два способа. Сканировать штрих-код, либо ввести ключ. Удобнее будет сканировать штрих-код. Для этого мы выбираем эту возможность, эту опцию. Подводим смартфон к монитору. И сканируем данный штрих-код. Тот код, который аутентификатор сгенерировал, мы вводим его в данном поле. Прокручиваем ниже и нажимаем на кнопку «Submit». В смартфоне мы нажимаем «Готово». И теперь наш аккаунт подключен к двухэтапной аутентификации. Имеет возможность входа по паролю, который мы указали при регистрации. И также по одноразовых кодов, которые генерируют Google-аутентификаторы. Давайте мы сейчас с вами это проверим. Выходим из аккаунта. Вводим логин, вводим пароль. И сейчас при нажатии на кнопку «Логин» нас перенаправит на следующую возможность ввести именно код саунтификатора. Также хочу обратить внимание, друзья, то, что личный кабинет он в скором времени будет новым. И возможность введения код саунтификатора оно будет сразу ниже третьим полем. То есть вводим логин, пароль и сразу код саунтификатора. А сейчас вводим так, как есть. И нажимаем на верификацию логина. Так, друзья, мы подключили Google Аутентификатор. И теперь вход в аккаунт проходит через двухэтапную аутентификацию. Давайте сейчас мы проверим, как мы можем восстановить доступ к своему аккаунту. Если, например, перестал работать Google Аутентификатор. Если, например, перестал работать телефон и так далее. И, как вы помните, у нас есть сохраненный штрих-код и по нему мы можем восстановить нашу учетную запись. Итак, давайте посмотрим, как это будет происходить. Смотрите, сейчас на своем смартфоне я удаляю данную запись аккаунта. Система сообщает, что да, к аккаунту не будет возможности генерации кодов, аутентификация останется включенной. Это может препятствовать входу в аккаунт. И система рекомендует перед тем, как удалить данную опцию, отключить аккаунт в своем личном кабинете и так далее. Мы этого делать не будем. Мы сейчас проверим, как это работает по сохраненному э, QR-коду. Удаляем аккаунт. Далее нажимаем «Начать». Так, выходим из своей учетной записи. Входим в учетную запись. Видим, что Google-модификатор у нас работает. Он подключен, он активирован. Но его у нас нету на нашем телефоне. То есть генерация одноразовых кодов она не осуществляется. Для того чтобы восстановить доступ к аккаунту мы открываем сохраненный наш штрих-код. На смартфоне выбираем сканировать штрих-код. Аутентификатор нам выдает код и соответственно мы его вводим. И все друзья, доступ к нашему аккаунту восстановлен. Нажимаем на кнопочку готово. Итак, друзья, подключайте двухэтапную защиту вашего аккаунта, обязательно сохраняйте штрих-код. И если данное видео вам было полезно, и оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь данным видео с теми людьми, которым необходима данная возможность. С вами был я, Дмитрий Персиянов, и до новых встреч!